Здравствуйте, друзья! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Сегодня мы поговорим о важной э, точке опоры, некоторые считают ее самой важной, это о деятельности. Но, друзья мои, деятельность это только часть, часть предназначения человека, только часть. Причем не главное, имейте это в виду. Кто так считает, что если я нашел работу, значит жизнь удалась, тот далеко ошибается. В жизни очень быстро его поставят на место, научат поучит тому, чтобы он деятельность не считал главной. Деятельность потерялась, и человек оказался ни при, ни при чем, как говорится, не удел. Нашедших свое предназначение по-настоящему очень мало. В целом по жизни, где есть и деятельность, и э, семья, и где живешь, с кем живешь, это все, если попал в десятку, то таких не больше 10%. От, на мой взгляд, даже еще меньше, где-то около 5%. Нашедших себя в деятельности, таких побольше, в одном направлении. Э, таких, ну, где-то процентов 10-15. Вот такая арифметика, друзья. Такая арифметика. Соответственно, большая часть людей э, действует не там, где им нужно быть. Живет не там, не с тем и так далее. Поэтому я, например, подхожу к вопросу предназначения очень... Э, глубоко. И у меня есть и тренинги на эту тему, и есть и онлайн-тренинг в нашей академии. То есть мы занимаемся этим серьезно. Мы знаем, что такое деятельность, что такое, аж какое место она занимает, и мы знаем, что такое предназначение в целом. Целая пирамида предназначений. Так вот, кстати, на, приведу на практике подход к деятельности. У нас сейчас, вы знаете, запускается проект «Здравница». То есть «Здравница» — это проект, которым происходит комплексное исцеление человека — физическое, психическое, энергетическое и духовное. Подход очень глубокий и очень эффективный. И, естественно, что кадры, которые будут заниматься всем этим, должны... Попасть именно в десятку. Они должны быть на своем месте. Они должны, для них это должно быть свое предназначение. Тогда будет все, все классно. Тогда даже сама атмосфера здравницы уже будет исцелять человека, уже помогать ему формировать качественно новую жизнь. То есть мы подходим очень тщательно к подбору кадров. И вот, наконец-то, мы нашли генерального директора. Это Мир нам помогает в этом. И мы, общаясь, действительно убедились, что это человек, который действительно так поведет процесс. И, конечно, будем также подходить и к другим кадрам. Вот генеральный мне составил список того, кто нам нужен. То нужен, но еще раз говорю, нужен, э, нужны такие люди, которые, для которых эта деятельность является предназначением. Эти, это мы будем э, определять, его э, при приеме будем рассматривать, изучать. И э, если действительно человек, для человека это его предназначение, то он будет с нами работать и развиваться, и расти. И этот проект вообще-то на всю жизнь, потому что целая система проектов. Мы э, два уже запускаем сейчас в Питере и в Москве, остальные будем э, по ходу э, развивать дальше. Так вот, кто нужен на сегодняшний день? Нужен главврач, э, нужен эндокринолог гинеколог, эндокринолог, проктолог, врач УЗИ, нужно офтальмолог, лор, терапевт, врач интегративной медицины, диетолог, конечно, психологи и не один. Медицинские сестры нужны, сестра процедурного кабинета, физио-терапевтического кабинета и врачебного кабинета. Нам нужны еще подолог, но подолог, готовый подолог, это будет хорошо, но в принципе мы готовы научить человека, обучить его. Есть у нас возможность обучить человека, который действительно хочет посвятить этому жизнь. Я встречал таких людей. Которые, для которых просто это, это говорит, мое <смех> вот. То есть вот, когда так, но ну, мы еще проверяем, смотрим, помогаем человеку определиться Так вот, подолог, косметолог тоже такого же глубокого содержания Мануальный терапевт, остеопат, массажисты Специалист по коррекции фигуры СПА-терапевт и администраторы рецепции вот, в общем-то, список людей, которые нам нужны. Но еще раз говорю, я используюсь использую, просто такой, такой возможностью на эту аудиторию высказать наши вакансии и еще раз сказать о том, что на этом примере, что мы подходим именно так. Мы будем брать людей, для которых это его предназначение. Он может даже особо и не знать об этом, но... У нас есть методика, я проверю, и если действительно это так, то это будет наш человек, и для него открывается очень большая перспектива. Друзья, это уже требуется сейчас. Уже требуется сейчас, нам нужно лицензировать, а для лицензии нужны документы, вот эти медицинские документы для... Того, чтобы лицензировать вот каждое направление. Поэтому у кого есть свое желание, кто чувствует, почему бы не проверить? А вдруг попадете в десятку? Именно через нашу здравницу. Наши здравницы. У нас их несколько. Первый, я говорю, в Москве и в Питере. А остальные будут, по мере нашего развития, тоже уже намечается определенная география. Ну вот так, друзья. Но я, завершая сегодняшний вот такой необычный посыл по точке, о точке опоры, я хочу сказать, что точка опоры, она существует в каждом элементе жизни, а в деятельности тем более. Это должна быть четкая точка опоры. И желательно на долгое время. Желательно на всю жизнь.